Издание «Автору» со ссылкой на РБК сообщает, что в ближайшем будущем к привычным россиянам «Ладе» и «Уазу» добавится новый автомобильный бренд Solers. На сегодняшний день компания владеет несколькими автомобильными предприятиями, где до недавнего времени выпускались автомобиль «Форд» и «Мазда». Однако в связи с уходом данных компаний с рынка России ситуация немного видоизменилась. Одним из первых заводов, где сольерсы будут выпускаться, станет завод Елабуги. На данном предприятии долгое время собирались полукоммерческие автомобили «Форд Транзит». Безусловно, восстановление производства, возобновление функционирования рабочих мест. Люди будут получать зарплату, платить налоги. Это, безусловно, положительный момент. Вообще спрос на малодонажные грузовые автомобили в России достаточно высок. Это и транспорт для сегмента малого и среднего бизнеса, и автомобили скорой помощи, и даже маршрутные междугородные автобусы. По итогам прошлого года дилерам было отгружено чуть более 150 тысяч автомобилей. Покрыть такой спрос одними газелями практически невозможно, считают аналитики. Безусловно, есть спрос и на китайцев, но те же фавы – капля в море. Их было реализовано за 21 год смешные четыре тысячи. А вот Форды, собранные в Елабуге, составляют хорошую конкуренцию газу – около 20 тысяч машин. Поэтому решение о перезапуске Солерса, но уже без приставки Форд, выглядит решением закономерным. Уход э, Форда будет означать, что э, наш производитель Солерс э, в какой-то степени потеряет доступ к технологиям, которые ранее использовались. Возможно, каким-то комплектующим, каким-то элементом оборудования для производства, это тоже может стать существенной проблемой. Как обещает руководство Солерса, уже в ближайшем будущем с конвейера сойдет принципиально новый молотонажник, к разработке которого планирует привлечь всех нынешних работников предприятия и выпускников профильных учебных заведений. Пока предприятие, расположенное в Татарстане, анонсировало выпуск двух моделей легкого коммерческого транспорта.